Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим мой самый любимый десерт Шоколадный фондан Лава Кейк или как там его еще называют Растопленный шоколадный кейк Как только не обзывали этот уникальный десерт в разных странах Думаю, что название не имеет значения Главное, что этот десерт очень вкусный И когда я бываю в ресторанах, почти каждый ужин завершается этим десертом Везде его готовят по-разному, где-то вкусно, а где-то нет Так что оставайтесь со мной и сегодня мы приготовим в домашних условиях этот потрясающий десерт Поехали! Для шоколадного фондана нам понадобится всего 5 ингредиентов. Масло сливочное 200 граммов. Темный шоколад 70% тоже 200 граммов. Нам еще понадобится 3 яйца и 3 желтка. Сахар тростниковый 75 граммов. Можно заменить на обычный сахар. И мука 40 граммов. Итак, первым делом берем в сотейник с толстым дном. Добавляем сливочное масло и шоколад. И ставим сотейник на средний огонь. Постоянно помешивая лопаткой, чтобы растопить сливочное масло и шоколад. Все это, конечно, можно растопить на водяной бане или в микроволновке. Итак, друзья мои, как все растопили, выключаем огонь. Тем временем взбить и смешать до однородности 3 яйца и 3 желтка. Сюда же сахар. И добавим немного ванильного экстракта. Это по желанию. А можно еще заменить на ванильный сахар. Прям чуточку добавим. Прям несколько капель. Вот так. И все взбиваем. Сильно долго не нужно взбивать. На средней скорости получим пену и достаточно. Растопленному шоколаду даем немного остыть и добавляем шоколадную массу в яичную. Вливайте постепенно, все сразу не добавляйте, чтобы не свернулись яйца. И на небольшой скорости все взбейте. Получили однородную массу, она станет чуть гуще, потому что шоколад застывает от прохладных яиц. Теперь добавляем муку и все еще раз хорошенько перемещаем. Переложим все в большой кондитерский мешок. Все накрываем. Формочки для фондана могут быть керамические, металлические, силиконовые. Можно, конечно же, использовать и чашку или кружку, если она выдержит высокую температуру духовки. У меня 5 металлических колец диаметром 8 сантиметров, а высотой 5 сантиметров. Для фондана это самый ходовой размер. Внутри смазываем форму маслом. Затем обсыпьте кольцо изнутри какао-порошком, вот так, и вот так поверните. Потом постучите кольца, чтобы избавиться от излишков какао-порошка, вот так. Затем, друзья мои, обернем кольца снизу фольгой в два слоя. Потом стелю на противень силиконовый коврик, чтобы кольца не скользили по нему. Вот так. И разливаем по ним шоколадную массу, оставляя до краев расстояние где-то в один сантиметр. И отправляем в заранее разогретую духовку при 190 градусов от 11 до 13 минут. Очень важно, чтобы десерт испекся снаружи, а внутри оставался жидким. Меньше печем, больше жидкого центра будет. Я рекомендую отпечь одну заготовку 12 минут, а там уже сделать выводы. И вот, друзья мои, посмотрите, какая красота у нас получилась. Теперь даем немного остыть формочкам и переворачиваем на десертную тарелку. Итак, формочки наши остыли, теперь достаем фольгу, делайте это аккуратно, помните, что центр у нас жидкий, вот так, и с помощью спатулы вот так делаем. Voilà. А теперь, друзья мои, давайте порежем пополам и посмотрим, есть ли у нас жидкий центр или нет. Ой, какой он нежный. Вот, друзья мои, смотрите. А теперь, друзья мои, все это попробуем. М -м -м. Очень вкусно и очень шоколадно. Можно, конечно же, подать все это прохладным мороженым или же сбитыми сливками. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока!